приветствую вас дорогие друзья в этом видео хочу с вами поговорить о мечтах и как астрология может помочь в том чтобы мечтать и чтобы эти мечты сбывались в детстве каждый из нас умел мечтать и как же сладко становилось на душе от этого и что самое главное, что каждый из нас не только мечтал, но и на 100% верил, что все, о чем мечтается, непременно сбудется. Но вот мы выросли и решили, что мечты это глупости, и что это пустая трата времени и сил. Все это происходит по большей части потому, что мы боимся ошибок и разочарований. Мы боимся, что... Если будем чего-то очень сильно хотеть, и мы это не получим, то, соответственно, после этого будет очень больно и обидно. Поэтому лучше изначально не мечтать. Наше самолюбие ищет, скорее всего, какой-то тихой гавани, чтобы не было лишних беспокойств, лишних переживаний. И мечты — это как своего рода выход из этой зоны комфорта в результате жизни в которой нет мечты это просто жизнь по течению в которой глобально ничего не происходит но ничего и не разочаровывает по большому счету за мечты в астрологии отвечает планета нептун и нептун сейчас находится в знаке рыбы он максимально сильный. Этот период длится с 2011 по 2025 год. Поэтому сейчас то уникальное время, когда мечтать просто необходимо. И этот период однозначно нужно использовать, поскольку он в нашей жизни больше никогда не повторится. Нептун в натальной карте требует раскрытия глубин, вашей души это способность чувствовать визуализировать мечтать очень четко представлять что-то используя свое воображение некоторые люди кстати рождаются изначально с прокачанными энергиями нептуна и как правило они выбирают профессию связанную с творчеством то есть у них нет проблем с тем чтобы воображать но есть и те кому это умение нужно дополнительно прокачивать. И это делать необходимо, даже если ваша профессия не связана с творчеством и креативом. Просто если энергии Нептуна не использовать во благо, то они будут приносить неопределенность, хаос и зависимости. Посмотрите, каким домом у вас управляет нептун для этого вам нужно посмотреть где в гороскопе у вас находится знак рыбы по тематике этого дома вам не нужно скажем так платить за свои желания вы можете активно применять техники визуализации даже составлять карты желаний и как раз по тематике этого дома это все будет работать Давайте же рассмотрим, как правильно мечтать именно вот в контексте вашей карты. И для того, чтобы посмотреть, в каком доме находится знак рыбы и стоит Нептун, вам нужно построить свою натальную карту и определить это самостоятельно. И после этого можете возвращаться к этому видео и слушать трактовки. Если Нептун находится в вашем первом доме, или если у вас асцендент в рыбах, вам нужно представлять о том, как вы хотите выглядеть, какое впечатление вы хотите производить на окружающих людей. Вы можете визуализировать свой образ, свой имидж, и это все будет работать. С таким положением вы всегда можете примерять на себя разные образы, и от этого будете оставаться в выигрыше. Вы можете менять свою реальность с помощью техник визуализации, а также эзотерических практик. Второй дом управляет самооценкой и финансами. И если вы обнаружили знак рыбы во втором доме, либо если у вас там расположился Нептун, то именно на этой сфере нужно сфокусировать свое внимание, когда вы загадываете желания. Вы действительно можете намечтать себе богатство. Но, конечно, я за рациональный подход, и при всем этом не стоит сидеть сложа руки. Конечно же, вы должны действовать, работать, прикладывать усилия, но при этом верить в то, что вы сможете, благодаря этому, разбогатеть. Если рыбы управляют вашим третьим домом, то вам нужно визуализировать, какую машину вы хотите. Также вы можете мечтать о подвижном образе жизни возможности ездить куда захотите и изучать то что вы хотите изучать к вам может приходить нужная информация в нужное время кстати теория шести рукопожатий тоже будет у вас работать отлично поэтому никогда не пренебрегайте новыми знакомствами если нептун или знак рыбы имеют отношение к вашему четвертому дому то вам нужно мечтать о том как должен выглядеть ваш дом и какие семейные ценности должны быть в вашей жизни. Если у вас нет собственной недвижимости, то вы можете смело вносить этот пункт в карту своих желаний. К тому же это является одним из указаний на возможность иметь недвижимость за рубежом. Но, конечно, для этого нужно смотреть карту в целом и... Найти еще парочку указаний. Пятый дом это у нас дом любви, хобби, творчества, детей. И именно это может быть предметом вашей визуализации и мечтаний. Но помните, что пятый дом отвечает за наши таланты и за то, что нужно раскрывать их через творчество. Поэтому обязательно включайте фото, видеосъемку э, в э, свои хобби. Таким образом вы сможете задействовать Нептун. И в целом, э, раскрывая свои таланты, вы будете быстрее актуализировать вот эту тему исполнения ваших желаний. Если рыба и Нептун имеют отношение к вашему шестому дому, вам достаточно загадать желание получить работу, и это желание исполнится. Вы найдете ту работу, на которой сможете максимально красиво проявить свои умения и таланты. Визуализация и правильный настрой поможет вам излечиться от болезни. Или же найти врача, который сможет максимально правильно и точно подобрать лечение. Если Нептун или Рыба находятся в вашем седьмом доме, то вам нужно отчетливо представлять, каким должен быть ваш партнер, какими качествами он должен обладать. Вы также можете загадывать себе и партнеров по бизнесу, ваших клиентов. Седьмой дом отвечает за популярность в узких кругах, поэтому все это может становиться предметом ваших желаний, и это все будет в вашем случае работать. Что касается восьмого дома, он отвечает за Бизнес, крупный доход, поэтому мечтать и визуализировать нужно в этом направлении. Также это сектор долгов, поэтому часто вам нужно загадать, да, пожелать, выплатить какой-то долг, и обстоятельства помогут вам это сделать. Кстати, люди с таким положением Нептуна, именно Нептун в восьмом доме, обладают незаурядными способностями, такими эзотерическими из них получаются хорошие психологи и часто это люди которые вот прям интуитивно очень хорошо понимают других если энергия нептуна и рыб в восьмом доме работают правильно то это человек который в любой даже самой кризисной ситуации может выйти сухим из воды он может каким-то невероятным образом остаться невредимым девятый дом отвечает у нас за путешествия за учителей, а также за высшее образование. Поэтому мечтайте получить качественное высшее образование, мечтайте посетить страну, в которую вот прям тянет вас. А также обязательно расширяйте ваш кругозор для того, чтобы знакомиться с новыми интересными людьми, которые смогут изменить вашу жизнь к лучшему. Если рыбы управляют вашим десятым домом, Мечтайте о своем статусе, о достижениях, о профессиональной карьерной реализации. Имея такое положение, вы действительно можете себе визуализировать работу своей мечты. Также вам будет легче достичь высот в деятельности, которая связана с тематикой Нептуна. Это у нас медицина, химия, психология, эзотерика. Это секретные организации, организации закрытого типа к которым, кстати, медучреждения часто тоже э, имеют отношение. Ну и, конечно же, это любые творческие профессии. Нептун или рыбы в одиннадцатом доме могут принести вам огромную популярность, и вы можете об этом мечтать. Это поддержка общества, это возможность прославиться и сделать... Э, что-то масштабное, если оно имеет отношение к теме Нептуна. Это, например, благотворительные организации, экология. Вы можете мечтать о том, чтобы иметь преданных друзей, чтобы иметь вот такой прекрасный круг общения людей, с которыми вы сможете поговорить по душам и которые в любой ситуации смогут вас поддержать. Это положение, когда у вас могут быть друзья буквально по всему миру. И, наконец, если рыба и Нептун имеют отношение к вашему 12 дому, вы можете управлять своим душевным равновесием. Кстати, часто при таком положении человек мечтает об эмиграции, о том, чтобы переехать из своей страны в какую-то другую страну, менять место жительства. И если данная тема для вас актуальна, то вы можете внести это в карту своих желаний. Анализируйте свои сны как послание бессознательного, поскольку э, вот такое положение дает канал бессознательного очень ярким. И, кстати, 12 дом Нептун имеет отношение к вере, поэтому... Молитвы, даже те молитвы, которые вы сами придумали, они могут быть очень действенным инструментом. И вам важно следить за тем, что вы желаете не только по отношению к себе, но и по отношению к другим людям. Ну и напоследок, я желаю вам, чтобы все задуманное обязательно исполнилось. И помните, что, конечно же, идеальное сочетание ⁇ это наши желания. И активные действия. На мой взгляд, это и является залогом настоящего успеха. Ну что ж, будем с вами на связи. Всем пока-пока.